Всем привет! Меня зовут Андрей Аднаралов, я из города Краснодара. Год назад я покупал обучение у Дарьи Герлайн и Антона Дробота, Евразийской академии предпринимательства. И сейчас я расскажу, что у меня было до обучения и что у меня изменилось после. До обучения я, забы... я занимался вторичкой, работая с продавцами. Если рекомендации какие-то мне поступали, то, как правило, это были не самые ликвидные объекты, не самые мотивированные покупатели, которые могли изменить свое Решение покупки или продаже. И постоянно приходилось подавать объявления на Авито вручную, клеить баннера и отвлекаться на нецелевые звонки с этих источников а от агентов или от просто интересующихся людей, которые являются собачкой во дворе. Работая в крупном агентстве недвижимости, мне не нравилось работать с холодными звонками, соделать их. Клиентов я в должном количестве не получал То есть был, был недостаток И то те, которые клиентов и получал Это были просто заявки, просто звонки С которыми нужно было еще работать Продавать им свою услугу Объяснять, что ты работаешь в агентстве недвижимости После окончания курса Я начал продавать только новостройки Ликвидные только квартиры а работая только с лояльными И вменяемыми отделами продаж застройщиков Благодаря Антону Дроботу Я получил трафик клиентов на полном автомате я туда в этот процесс вообще не больше один раз на встроив больше туда не включаюсь и на это время не трачу. Благодаря CRM системе я имею запас клиентов, которые в будущем, когда они приедут сюда в Краснодар, будут со мной работать и выберут со мной квартиру, потому что они меня знают и мне уже доверяют. Самый большой вклад, конечно, дала Дарья Герлен. Благодаря ее знаниям, формуле общения, квалификации клиентов, работая с ними, работа с ними. Система продажи она стала понятной и очень, э, очень последовательной. То есть на каждом этапе нужно давать больше, чем от тебя ожидают. Тогда тебе клиенты будут возвращаться и будут работать именно с тобой. Поэтому ребята не просто продают свой курс, они реально делают обмен с превышением. Поэтому даже если этот курс бы стоил 200 тысяч рублей, я его однозначно буду рекомендовать тем, кто хочет зарабатывать больше, чем несколько сотен тысяч рублей в месяц. Поэтому если это для тебя, смело покупай его, он того стоит. Счастливо!